Ребят, всем привет! На связи news Marketing, меня зовут Валентин. И сегодня мы с вами разберемся, какой контент нужно постить в 2019 году, чтобы ваш бренд оставался в тренде. Пункт 1. Анимационные посты. Все вы знаете, что простое фото в Instagram имеет несколько видов взаимодействий. Первое – лайк. Второе – комментарий. И третье – репост. Это окей, класс. Но анимационные посты – имеют четыре вида взаимодействия – просмотр, лайк, комментарий, репост. Что говорит о том, что анимационный пост вылетит в интересное с гораздо большей вероятностью, чем статический пост. Это важно знать. Именно поэтому в контент-маркетинге вам стоит сделать упор на анимационные посты, на разные гиф-анимации и интересные слайды с текстовыми сообщениями. Пункт 2. Реализм. Всех нас, включая и вас и нас, уже очень Присытило огромное количество идеально вылизанных изображений, фотографий, баннеров, месседжей, видео. Все это выглядит очень классно, но рынок присыщен подобным контентом. Его релевантность снижается, его востребованность снижается. О чем это нам говорит? О том, что люди соскучились по реализму. Людям интересно видеть, как все происходит на самом деле. Им не интересно наблюдать за ширмой, им не интересно наблюдать за вылизанные идеальной жизнью бренда или человека. Сегодня они хотят видеть реальность и ассоциировать ее с собой. На какую мысль это нас наталкивает? Наш контент должен быть реалистичным. Достаточно, чтобы ваш продукт, ваша локация и ваше сообщение соответствовали действительности и резонировали с сознанием вашего клиента. Важно, чтобы клиент ассоциировал свои боли с вашим продуктом. Создавайте реалистичный контент, который вы бы могли встретить прямо на улице. Простые фотографии, простая жизнь, простые люди. Подобным образом сейчас действует, например, бренд Balenciaga. Мы оставим здесь ссылку на их инстаграм, вы сможете пройти и посмотреть, что это не в основном простые фото простых людей. Ностальгия по 90-м. На самом-то деле звучит довольно забавно, ведь многие из вас выросли в 90-х, и для вас 90-е это страдания, серость и боль. Но нет. Суть в том, что на сегодняшний день цветовые тренды и стилистические тренды 90-х актуальны. Одежда, цветовые решения, силуэты, контуры, все к нам приходит из 90-х, все камбэкается оттуда. В 2019 году на пике своей популярности будет мотив 90-х, яркие, кричащие материалы. Допустим, бренды типа Gucci или Prada сегодня следуют этим принципам. Вот, например, вот эти посты или вот эти. Вы видите, что они очень простые, они яркие, цветные и легкие. Минимализм. Минимализм был классен в 2017 году, в 2016 и 2018. И знаете что? Он никуда не делся. Чем практичнее ваш контент, чем проще он усваивается, тем он лучше. Меньше текста, меньше воды, больше конкретики, больше пользы. Это основные критерии минималистичного контента в 2019 году. И самая важная фишка 2019 года, о которой вы скорее всего уже слышали. Вся движуха Stories. Объясню. Раньше мы просто постили с вами посты, ждали лайков, ждали комментариев и люди скроллили свою ленту в ожидании нашего контента. Но! Сегодня вся движуха в сторис. И когда человек заходит в Инстаграм, первое, что он проверяет, это актуальный контент, на который он подписан. В сторизах не отключается звук по умолчанию. Он всегда включен, значит, ваше аудиосообщение достигнет адресата в 100 и 100. Он короткий, всего 15 секунд. Всего 15 секунд на то, чтобы вы уложили всю самую важную суть вашего продукта в одном мессенджере. Это толкает людей на креативность, чтобы сделать быстро, Объемно и качественно. Уникальность. Ваш контент-стори живет всего 24 часа, и он исчезнет из ленты людей ровно до тех пор, пока вы не соизволите добавить его в актуальное. Это очень важно понимать. Люди, которые видят уникальный контент, который нигде никогда больше не повторится, будут лучше в него публиковаться. Давайте конкретизируем и подведем итоги, к какому контенту нам нужно стремиться в 2019 году. Первое. Анимационные посты. Второе. Реалистичный контент. Живой, искренний. Третий. Минималистичный контент. Не нужно пресыщать ваш контент кучей воды. Давайте максимум пользы. И четвертое. Вся движуха в сторис. Это важно помнить. А, друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, не пропускайте новые видео. До новых встреч.